Для меня гарант – это э, всегда качество. Качество во всем. От приглашенных, если они проводят любое мероприятие, тренинг, мастер-класс. Это э, всегда лучшие и самые интересные спикеры, тренеры. Это прекрасная организация от питания, проживания до атмосферы, которая присутствует на тренинге. И вообще э, гарант для меня – это такой бренд. В большом э, сообществе некоммерческих организаций. Потому что э, я думаю, это не только мое мнение, очень многие э, тенденции, очень многие тренды, э, какие-то инновационные э, при, инновационные техники, они идут именно, они рождаются в гарантиях. Вот именно здесь, с их опытом. С, с тем, как они работают. Поэтому вот я считаю, что обучаться, конечно, если хочешь обучаться, то нужно ехать обучаться в Гаран. И поскольку я не э, начинающий тренер, именно вот как тренер, то э, я здесь стараюсь впитывать как губка все, потому что прекрасные спи спикеры, опытные приехали э, тренеры. Я от каждого беру то, что... Считаю нужным и очень интересно, на мой взгляд, не только личности наших тренеров, но и то, что они работают в тандеме. Это такой вот тоже хороший классный прием, который позволяет и не уставать, перебрасывать инициативу, и каждый дает что-то свое. Те технологии, которые здесь даются, те приемы, конечно, они универсальны, и поэтому они работают как в среде НКО, так и для обучения чему-то другому.